А перед началом этого ролика я бы хотел вам порекомендовать проект DarkRP Подмосковье. На сервере присутствует активная администрация, постоянные ивенты, банк, машины и наркотики. Не пропустите набор в администрацию, ссылка и IP в описании под этим видео. Здорово, народ! Вот наконец-таки подоспели первый админ будни, которые будут на моем канале. Я их сколько лет не делал, меня просили, меня умоляли, писали в комментариях, в ЛС, в группу. Вот я и решился в принципе их сделать. Набрался терпения, нервов смелости, побежал джайлить всех направо и налево. Всем приятного просмотра. Ой. Админа вызывали. Кто тебя убил просто так? Дочь. не Та я уже нашел подожди здорово на тебя жалоба рассказывай все как было ну, да не тебя слушаем я сначала тише дядя okay. давай Сеня. А второй так, начал бежать и убил меня. Когда я встал окна, вообще и сидел, типа, не меня или я. Услышу. Но он видел то, что да. ты кого-то там убил. Нет, он не видел вообще. Это а, и... ну, не стреляй, не а слышно ни хера. Ты смотри, ты там двух типов убил, как я понял. Ты что тупой что ли? Нет. Смотри, как я понял, ты убил двух типов и он. Этого не заметил и потом побежал тебя убил. Это, это, это, это, это... Блять, ты чё ебанутый серьезно? Я, я типа на тебе это. случайно молотком, блять, по голове бы нажал с удовольствием. Ты мне скажу он тебя без причин по твоему слил да? Заказ э, у него? А откуда ты знаешь, то что он киллер? Ну, а то есть любой, кто одет странно, тот киллер, да? Ты, блин, ты, нахуй! Все. Так, ты говори, что такое? Просто так застанил? Ты глупый? тебя я сейчас спрашиваю, ты его просто так зачем застанил? А, ну окей. Готов. оба на оба на админ тп фкил плюс тяж оружие охранника здорово админа взывал то убил free плюс у охранника тяжи оружия а к Ну, охранник на ну, той охранник чтобы носить оружие так зам главы быгланов те из 74 калаша убил сейчас я быстренько его сюда приволоку здорово братан короче на тебя жалоба ты убил просто так человека а вот меня убить чем он тебя убить пытался как убить пытался в талет, он меня Да, сдох в тарелка макарон и он стал гражданином так короче я смотрю киллер был убит и он стал гражданином ты садишься в джайл завракил Да, свидания Отвисаем вообще отлично. Опа-на, подождите. Меня вызывают. Здравствуйте. Вы не хотите поговорить о боге? Да, сейчас посмотрим. А тебя. Тебя мой друг Энтити какой-то убил, лоу. Ну, чувак, это проб. А кто именно палочкой тебя убил? Ты можешь ник мне сказать? Вот он. Вот. вот этот вот в красной шляпе. Добрый вечер. На вас жалоба то, что вы убили чувака просто так кинув его палочкой. Он убил человека, представлял мне угрозу. Заткнись, не отвлекайся сейчас, не перебивай. Что случилось? Ты его палочкой подкинул. Причина не очень такая корректная. Ты к этим делам никак не относился. Джайл. Кугу. 120. Здорово, Барри. Не понял. Сейчас тебя тэпну, подожди, пару секунд. Пару секунд я тебя тэпну, чтобы другие не, не доставали. Да. Короче, у человека заказ на Он за мной бежит, я забегаю в он А А причина ареста какая? Так ты его в прошлой жизни оскорблял? А, тогда да, ладно, я, подожди, сейчас Здорово Вот он, чай Он тебя арестил Но ты его не помнишь, у тебя новая жизнь началась Все Полетели Здорово Здорово кто посадил и за что а кто посадил сейчас подожди гляну чай has arrested fidget autism окей чай вот эпа но он уже второй раз кажется будет сидеть здорово по какой причине ты арестного этого человека какой бред я вот что-то понять не могу он тебе как-то мешал что ты его посадил или что но ну, и что дальше но то, что он говорит в микрофон что-то, это не дает тебе права его за это сажать в тюрьму. Так что это, чего фри арест. Чай. Сиди еще столько же. Опа, еще один заказик у нас. Здорово. Вот, был около дома, около своей квартиры, и он зачем-то меня убил, понимаешь? Я купил квартиру, Пим? он меня убил дядь пришли на кило объясняй вот зачем ты я... Я... давай-ка ты уже в жале 3 сидишь окей ты что-то не в себе кажется да да это админ арбуз получается да я на форум пошел, ты уже право нарушаешь какой раз ты не слушаешься, полицейских их приказы, Это фер Да, я все понял, я админ арбуз. Хорошо. Я админ арбуз. Я админ арбуз, админ арбуз.